Hello world, с вами Матвей Бухарцев. Я заканчиваю 11 класс и пару лет назад я написал небольшую программу для своего учителя по математике. Здравствуйте, Алексей Викторович. Идея неплохая, но реализация так себе. Я тогда только начал заниматься программированием, писал на Паскале и мои знания были очень ограничены. Сейчас я буду разбирать старую программу, найду в ней недочеты и ошибки, а затем напишу новую с такими же функциями, но с чистым кодом на C+++. Временные метки в описании. Нажав на одну из них, вы можете перейти сразу к интересующему вас фрагменту. Ставьте лайки, смотрите заметки программиста только на этом канале. Начали. Что делает программа? Она создает множество пустых папок в текущей директории по списку. То есть вы помещаете в нужную папку exefile, file рядом с ним список названий, запускаете и ура, тут же создались много папок по списку. Кому это нужно, спросите вы. На самом деле вариантов применения масса, но я писал для конкретной цели. Видите ли, мой математик, по совместительству, мой классный руководитель, э, он попросил нас скидывать свои проекты в папки с нашими именами. Ему так проще их курировать. То есть, либо мы создаем папки, а надо учитывать, что мы криворукие или нивы, либо он сидит и 30 папок переименовывает. Так себе перспективы, не так ли? Вот я написал такой алгоритм назвал его по своему обыкновению folders maker. Э, давайте на него посмотрим. Использую стандартный модуль. Какие-то целочисленные переменные n и k, текстовая т, массив m на ё моё миллион строковых элементов. Первая большая ошибка. Он съест памяти и времени. Мама не горюй. Так begin. Ага. Я не умел менять размер консоли, поэтому просто написал на разных строчках описание программы. Описание это хорошо, делайте так всегда, а вот такой перенос делать не надо. Пропустил две строчки, без комментариев. Ага, ага, инструкции. Количество названий на самом деле можно не вводить. Я покажу, как это реализовать на C++. Связываю переменную с файлом, открываю файл в цикле, считываю строчки. Неплохо, но есть недочеты. Я покажу, как дополнить программу. Завершение, задержка, тут нормально. Ладно, перейдем к написанию. Я заранее выписал нужные библиотеки, чтобы к ним потом не обращаться. Обычная AO Stream. Это для открытия файла. Windows.h для русского шрифта. Direct.h для создания папок. String для считывания строк. Погнали. STD. Main return or Подключим русский текст Выведем описание и две пустых строчки Теперь пишем предложение создать файл txt И тут есть небольшое, но важное отличие от той программы Я предлагаю создать список txt или файл с другим названием Это важно так, поэтому создаю название программы и считываю его. Причем оно может оказаться пустым. Давайте в качестве теста выведу его. Смотрите, русский текст выводимый отображается нормально, а вместо того, которое я ввел только что, какая-то крокозябра. В чем проблема? Что делать? Ну, я ведь не просто так подключил библиотеку Windows, она нам пригодится как раз сейчас. Она поможет мне сделать текст русским. Так. Скопирую вот такие вот две строчки в код. Что они делают? Они устанавливают вот и вывод в консоли. Число в скобках — это номер таблицы ASCII с кириллическими символами. Можете загуглить это. Запускаем. Теперь все стало кракозяброй. А! Тут важно. Нужно поменять шрифт в консоли по умолчанию и в свойствах на Lucido Console. Как это сделать, я рассказывал в видео ранее, можете посмотреть его. Угу. Возвращаюсь к коду. Русский шрифт установлен, все красиво выводится и считывается. Нужно вывести последнюю инструкцию. А теперь ждем нажатия любой клавиши. А, в одном из прошлых видео я рассказывала про применение гетч э, из сторонней библиотеки. Так почему вы сейчас не воспользоваться родной функцией syn.get? Она точно так же считывает символ. Так, прибавляю к name.txt, потому что я придумал... Очень веселую проверку. Ага. Смотрите. Вот, как и обещал, по умолчанию теперь файл называется список. Считываем и в стримом файл. Если открылся, начинаем работать по делу. А иначе... Программа выведет ошибку. Создаем целый результат, название директории и счетчик. Пока считывание происходит, создаем папки. Именно поэтому в моем коде не нужно указывать количество папок. Результат равен возвращаемому создателям директории числу. Если это число не ноль, то выводим ошибку. Ну, Возможно, название содержит запрещенные символы. А иначе увеличиваем счетчик. После окончания цикла выводим отчет. Сколько папок сдалось? В конце всей программы снова ждем нажатия до закрытия консоли. По старому доброму принципу. Все. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Выпуск действительно получился длинным. Напоминаю, чтобы подписаться, нужно нажать на кнопочку под видео. Всего-то. Зато теперь новые выпуски каждый вторник. Не прощаюсь.